Если вам понравилась эта цыганочка ставьте лайки балалайки мы сегодня разберем партию балалайки примы для того чтобы вы могли принять участие в новом проекте балалайшного интернет ансамбля под названием цыганочка я благодарю своих друзей которые приняли участие в записи этого видео шоу дуэт народный драйв александр шевель и александр маслюк а также участников группы Леса Анастасию Харченко и Алексея Малецкого. Ссылки на каналы ребят будут в описании. Также вы в описании можете найти ссылку на ноты «Цыганочки», которые вы можете прямо сейчас скачать, распечатать. Поставьте видео на паузу, распечатайте. Вот. Потому что по нотам мы сегодня и будем разбираться. Давно меня просили сделать обработку «Цыганочки» для ансамбля. Я наконец-то сделал. Вот. Следующий проект планируется к 25 ноября Жду ваши видео Остальные условия записи и принятия участия в ансамбле читайте также в описании 25 числа Жду ваши видео всё. Поехали Сегодняшняя тональность До диез минор Почему такая диезная тональность? А Все потому, что я делал Обработку не только для балалайк, у которых есть панцирь, но и также для тех, у кого панциря нет. И у которых самая высокая нота до диез. Поэтому эта обработка подойдет как беспанцирным, так и панцирным. Вот. Ну поехали. Значит, цыганочка начинается с быстрой темы. да, И потом медленная. И постепенный разгон к концу. А, обратите внимание, что во втором такте а, есть э, в табулатурах 0,4, э, вернее, 4,0. Потом 4,4,0. Так вот, помните, что вторые струны можно менять. Я играю так в самом начале. Написано. Выбирайте способ, который вам больше нравится. При способе игры большим пальцем первую струну нужно будет приглушать а с помощью указательного пальца, а мелодия будет большим пальцем играться. Второй, второй способ мы играем указательным пальцем и им же приглушаем первую струну. То есть выбирайте. Давайте медленно сейчас сыграю, все по порядку. Итак, первая цифра, которая играется быстро. Ля, до, соль диез на аккорд. И, соль, до, да. Си диез, ре диез, до диез, ми. Значит, при ключе у нас четыре диеза. Фа, ля, соль, до, и до, си, ля, си, до. Пауза. Еще раз. Этот же интервал. До ми. Значит, во всей циганочке, в принципе, использовалось только три основных темы. Вот тема номер один. Она будет еще повторяться один раз. Так, вторые струны. Значит, здесь у нас понятно. фаля Соль, да? Соль диез на месте. Соль диез же. До диез. Ми. И фа. Фа -диез. Ми. Да, все, здесь в принципе. Только во вступлении есть тема с паузой. То есть в конце играем удар и еще раз. Да? Только через паузу будет. Так, значит, поехали. Вторая цифра. Цыганочка с выходом. Да, то, что играется перебором. На первую долю звучит бас. Раз. Да? Аккорды вы можете играть либо арпеджата большим пальцем, либо большой дробью. В общем, выбирайте, как вам больше нравится. Я приму все варианты. Вот. Значит, по фа дис минору, фа, ля, до, ре. И опять аккорд. По до минору, ми, соль, до, ре. До, до, потом по соль, диез, сеп. Ну, то есть, а, доминанта, да? Ми я вторым пальцем играю. То есть здесь неудобно мизинец подкладывать. Да? Потом играет альт. Можете вот эту темку не играть для ансамбля, для видео. А для себя играйте, конечно. Вторая часть. Потом с, с аккордом. И вот этот пассаж играется так. Две ноты сразу берите. Мизинит, допустим, и первый. До, соль. И здесь три. Мира ре, до. После нее идет до септ. Ми, соль, диэс, си. Можете упрощать, да? Вообще все трехзвучные аккорды можете упрощать. Знаете как? Убираем одну струну, вторую или третью, да? Выбираете, какую струну убрать. И большим пальцем просто выбираете... Чем ее заменить, правильно? Так, все. Значит, цыганочка с выходом играется а, медленно, ускоряется, мы начинаем только с третьей цифры. Вот э, вторая тема и, наконец, третья тема сверху, которая идет. Силя. Первый раз она звучит так: по два удара на нотку, да, мелодия. Силя, силя. Ля, соль, ля, соль, соль, фа, соль, фа, фа ми, фа, ми. ми, ре, ми, ре, ре, до, ре, до, до, си, ля, диез, ну, до, диез, си, диезы, в общем. И приходим в тонику. Тонику можно так брать. Большой и средний палец. Вторые струны. Фа, диез. Здесь очень... первая часть вообще очень легкая. С чего начинается ми, до додис, вот здесь другому ля, соль, фа -диез. Есть, да? Эта темка потом еще два раза будет звучать, но в другом варианте. Значит, первый раз она звучит в третьей цифре. В шестой цифре она звучит... Обратным штрихом, то есть первый удар идет наверх. Но ноты абсолютно те же самые. И в четвертой цифре мы доходим наконец-то до вариации одинарным пициката. Обратите внимание, в нотах над нотами в партии нот есть циферки. Это цифры, обозначающие пальцы. И система здесь такая: 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1. 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1. 2, 3, 2. И все это повторяется. Ну, а в табах вы найдете обозначение табов. То есть, всегда играется только тремя пальцами вот этими. Играю медленно. Одинарный пиццикат, а есть урок, кстати, у меня на канале, как его играть. Самое важное, чтобы ноготь смотрел в сторону э, грифа. То есть, не играйте вниз ногтем, чтобы не было вот этого звука противного. А разворачивайте, берите его как медиатор, разворачивайте кисть так, чтобы ноготь смотрел сюда. И тогда играйте именно кожей. Да? Так, медленно. Ля, си, ля, соль, фа, соль, ля, фа. Соль, ля, соль, фа, ми, фа, соль, ми. И как раз видите второй. Фа, соль, фа, ми, ре, ми, фа, ре. Ми, фа, ми, ре, до, ре, ми, до. И вторая половина начинается с фа, соль, фа, ми, ре, ми, До, ре, си, до. Вариация несложная, но нужно именно получить, чтобы на каждую ноту был один удар. Затем идет пятая цифра, как первая. Точно так же, за исключением окончаний. Да? То есть, если в вступлении была пауза, здесь паузы не будет. Шестая цифра идет как вторая, но обратным штрихом. Повтор. Можно начать с обратной дроби. Седьмая цифра. То же самое. Вот. И восьмая цифра это как бы комбинация. Начало от... А конец от предыдущей части... Октаву выше это у нас 66 так. Ля до соль до, до си, ля, си до, до, до, соль, до. Да? И в конце четыре аккорда Фа минор. До фа ля. Можете играть так или так. Потом с доминанта соль сет. Соль, соль диезы, си диез, ре диез, соль диез и тоника до, до диез и вверху интервал, например, такой или такой, или полный аккорд, как хотите. И в конце еще есть пустой такт. Что это значит? Что вы сыграли? И сидите, улыбайтесь для того, чтобы сделать финальный кадр, где будет много, как обычно. вот Посмотрите, яблочко, например предыдущие наши проекты вот обязательно 3 секунды до вступления до да, 3 секунды или 5, или 5 лучше после окончания для того чтобы записать видео вам достаточно скачать аудио которое там в описании есть да, в, в плеер его закачиваете наушник в ухо слушайте и играйте обязательно чтобы не было <laughs> нашей же записи слышно э в вашем видео то есть наушник и играйте под нас вот, нотки я как скинул в описании. В общем, готовьтесь. Две недели, хороший срок, я думаю, успеете. Все, ставьте лайки, балалайки, пишите свои комментарии, заходите на сайт, присоединяйтесь к ансамблю, приходите на уроки. Вот, нужны сборники, балалайки и все остальное пишите мне личку. На этом пока все, до скорых встреч, пока.